Привет, ютубчане! Продолжаем цикл как законно экономить. В частности, на электричестве можно сэкономить, установив счетчик, значит, предлагает УБВЭНЕРГА. Вот такой тип, ник 222. Это зональный счетчик. Сейчас мы рассмотрим как это все дело происходит куплено это было значит в электроимпульсе гарантии гарантия, гарантия указано здесь три года в паспорте давайте посмотрим паспорт значит, потом посмотрим давайте посмотрим сам счетчик небольших таких размеров по весу значит не более по моему килограмма заявлено. Вот такой внешний вид это его тип указанный на сайте даже здесь значит у нас после программирования параметризации другими словами пломбируется одна пломба. здесь идет подключение вот выход, фаза 0 и тоже пломбируется. Вот такой шурупик. И две заводских пломбочки, которые никто не снимает. Вот оно запломбировано. Все нормально. Изготовлено это все дело, конечно, в Украине. Соответствует ГОСТам. Все, тип счетчика, номер. Все указано. Вот такой внешний вид, даже с пломбой. Пломбочка ничто не иное, как для Днепропетровской области. Ну, видно, какая-то разница есть. Такой вид сзади. Место крепления. В общем-то, три вот отверстия. Давайте рассмотрим теперь сам паспорт. Значит, потрудно я скину фотографию. Скан каждой странички, чтобы удобно было. Но ну, основные такие класс точности. Рабочая напруга. Вот. Вот как бы так. Что нас интересует? Это значит параметризация до четырех тарифов. Вот. Потом, что у нас еще здесь интересует? Узбирание из пожитой энергии. 63 дня. Так. Значит, диапазон температуры тоже такой, что можно на улице устанавливать минус 40, плюс 70. Рабочие. рабочий, из баригаты. Так при таких параметрах. Относительная влажность при температуре 30 градусов 95%. Это практически в туман может. Идет подробное описание, значит, что здесь выводится. Потом... Значит, в таблице 2.2 указывается очередность, что высвечивается. Это значит активная энергия суммарно по всех тарифах. И высвечивается не что иное, как вот Т3 просто в киловаттах-часах. Потом Т3 первый тариф, Т3 значит, второй тариф, там третий, четвертый. Если оно забито все четыре тарифа. Вот. Потом, значит, мгновенное значение мощности, потужности. Вот оно такое. Т3 и указано в киловаттах. Потом также, значит, входное напряжение и ампераж нагрузка. Вот оно так. Мгновенное значение напряжения и силы тока. Очень даже удобно. Можно подойти и посмотреть комплект поставки принцип работы описаны кому будет интересно загляните на страничку так значит структура обозначения самого счетчика сам смысл к чему это приобретается что по разным зонам двухзональный или трехзональный значит разная цена за электричество Ночь сейчас в данный момент у нас соответствует схема подключения. Значит, это можно сказать государство. А это нагрузка. То есть фаза на единичку 0 на четверку. На клемму подходит. И выход стройки Из шестерки фаза ноль. Не вздумайте, перепутать, работать не будет в лучшем случае. А вот так вообще просто-напросто сгорит. Так, условия значит, сберегания, транспортувания, все это описано, гарантия. Вот, и что нам тут говорится? Гарантийный термин, значит, эксплуатации 5 роков и дня выпуску. Вот, межповерочный период, если вас это интересует. Где-то, где-то, где-то я видел. На этой страничке. в общем ладно 16 лет было на сайте указано дата выпуска 21 25 10 дата проверки, вот все красивенько и чудесненько значит и первая параметризация завода изготовителя вот такой есть значит параметры счетчика номере его пользователя завода. Первая параметризация. Указано, что с ним было сделано и кем. Параметризация проведена. значит Киевская область, место Вышгород. Ну, еще что-то мы разобрались. Дальше, значит, будем ожидать, значит установки и проведем дальше Этапом будет посещение ОБВНР, в частности единого окна. Здесь мы получим квитанцию для оплаты за параметризацию, а также напишем заявление на установку счетчика. Входим в ОБВНР и берем вот такой полончик. В очередь. Получим квитанцию в оплате, мы направляемся в сберкассу. После произведенной параметризации снимаем старый счетчик электрона и устанавливаем зональный. Всем приятного пользования.